А давайте-ка я расскажу вам про один банк, который я недавно посещал. И, может быть, вы попытаетесь угадать, что это за банк. С этим банком я никогда не имел дела, я просто захотел завести у них дебетовую карточку, без особых на то причин. И я ничего о нем не знал, я не держал у него специально зла, я не приходил специально искать проблемы. Я всего лишь пришел к ним три раза за два дня, ну в первый раз была просто очередь, два раза за два дня. И проблемы как-то сами меня нашли, так что я записал их и хочу поделиться. Первые звоночки начались уже на сайте, где я оставил заявку на карточку. Мне пришла смс о том, что я смог забрать ее в течение 7 дней в отделении, но в течение 7 дней мне никто не перезвонил, поэтому я позвонил сам, и мне сказали, что анкету вообще-то было заполнять не обязательно, можно просто прийти в отделение и тут же получить карточку. Также во время разговора я узнал, что я неправильно заполнил дату удачи паспорта, это почти правда, но об этом позже. И узнал, что отделения банка работают всегда, кроме сегодняшнего дня, потому что был какой-то праздник, который даже не праздник вовсе по нормальным календарям, а какой-то, я не знаю, какой-то аналог Петра и Февронии, вот что-то такое. Но у них отделение не работало, хотя оно типа работает всегда. Ну хорошо, я пришел в отделение. Там была такая очередь, что я свалил и в тот же день вернулся. Хорошо, я пришел во второй раз в отделение. Там была электронная очередь, которая не работала, потому что не работали табло над операционистками. И оставалось только сидеть в живой очереди, о том, что она живая, и узнавал через 10 минут от э, других людей. И разглядывать талончики из электронной очереди, которые, можно было заметить, сами по себе были неправильные, и у них время на час отличалось. Тоже звоночек. Ну вот, наконец, до меня дошла очередь. У меня попросили паспорт, нашли мою заявку, сказали, сейчас придет смс на телефон, чтобы подтвердить телефон. Телефон не спросили, и смс не пришла, потому что у них был мой старый телефон, которым я не пользуюсь уже больше двух лет, и который я им не говорил. А также у них был мой старый адрес, где я не живу уже больше трех лет, и старый номер паспорта, которым я уже не пользуюсь шесть лет. Ну окей, признаю. Возможно, когда-то давно я оставлял заявку и подумывал над тем, чтобы тоже открыть карточку в этом банке, но потом передумал, и так и висела просто заявка на сайте много лет назад. Тогда давно, видимо, я указал неправильную дату, потому что, по-моему, и дата не совпадает даже с датой выдачи моего старого паспорта, но хрен уже с ним. Ладно, просто меняем данные, меняем телефон, меняем номер паспорта, все, перебиваем. Правда, для смены номера телефона нужно ждать 5 часов. Вы спросите, почему 5 часов? Я не знаю, почему 5 часов, но иди, Максим, домой. Возвращайся завтра. Звоночек. А вы знаете, что я не вру, потому что если бы я врал, я бы вот тут остановился. Потому что дальше неправдоподобно. Дальше перебор. Я не знаю, почему я такой терпеливый, но я вернулся, потому что мне было очень любопытно э, узнать, что же с моими данными и откуда же это взялось. Я пришел... И попросил какого-нибудь более интересного менеджера, хотя они все одинаково бесполезные, и стал с ней выяснять, откуда же у них эта информация. Но мне так и не удалось добиться от них даты, источника, сайта или откуда-то, э, откуда у них эта информация обо мне, старый телефон, старый паспорт. Но менеджер спокойно сидела, повернув монитор ко мне, э, искала по моему нынешнему номеру паспорта, по моему старому номеру паспорта находила каких-то людей, нашла по моему старому номеру паспорта другого человека! От меня ничего не скрывала. П. Приватность. К сожалению, тут вроде как предъявить даже нечего, что у них под моим паспортом другой человек, вроде как бы у них какие-то ошибочные данные, а я как бы от этого не страдаю, другой человек, видимо, тоже не страдает, и что у него указан не тот паспорт, и как бы вроде не к чему прицепиться. Хотя, наверное, хотелось бы найти какому нибудь юриста и прицепиться, но думаю, не к чему. И Мне стыдно, что я такой терпеливый, но я почему-то решил все равно заключать с ними договор. Мне сказали, что старые данные пропадут, если я заключу новый договор, и как бы проблема решится. Кто старая, помянет тому глаз, вон и все такое. Поэтому меня начали спрашивать всякие дополнительные данные, например, стационарный телефон. И я до нее пытаюсь одновременно донести две вещи. Во-первых, какой нафиг стационарный телефон в 2017 году? И во-вторых, у меня искренне при всем желании нет тут стационарного телефона, и даже знакомых с таким телефоном нет. Вот как-то так. У меня какой искренне, нафиг, при всем желании в Она говорит, спокойно. Это поле не обязательное. Просто программа его требует обязательно. Короче, она впечатала какой-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь в договор. А заставил меня это подписать, а после этого смогла удалить из базы, потому что потом редактировать телефон программа позволяет. Но при этом существует бумажка, в которой я подписал, что этот телефон — это достоверная информация обо мне. Я думаю, я мошенник. На моменте с кодовым словом мне было отчетливо сказано, мы рекомендуем использовать такое же кодовое слово, которое стоит у вас в других банках, потому что «б» — безопасность, на моменте с пин-кодом мне было сказано, не убирайте бумажку далеко, потому что мы сейчас пойдем вместе с вами проверять пин-код у банкомата, потому что, помните, П-приватность. На моменте, дайте, пожалуйста, договор на руки, мне было сказано, что нет, мы не выдаем копию договора на руки клиентам, потому что ПНХ. Я не знаю, почему я такой терпеливый. Короче, я как-то добился договора. Выйди из отделения, сразу попытался войти в интернет-банк. Естественно, для этого надо получить пароль. Естественно, пароль от интернет-банка и мобильного банка — это разные вещи, я должен выучить, чем они отличаются. Естественно, на сайте мобильной версии нет, поэтому только заходи через приложение. Естественно, смс-ка долго не приходит, и приложение говорит в таких случаях «Обращайтесь в отделение». Я сделал два шага назад, вернулся в отделение, мне сказали «А это не к нам, это звонить». Я вышел и стал звонить. Человек по телефону сказал, что вам должна была прийти первая СМС с паролем от интернет-банка и вторая с паролем от мобильного банка. И я сказал, но мне пришла только первая. Он сказал, хм, сейчас подумаем. А у меня пять раз повибрировало ухе, это он пять раз сбросил мне пароль от интернет-банка, который, правда, я его не просил мне пересбрасывать, потому что я уже поменял его на удобный мне. Так или иначе, это не помогло ему установить пароль от мобильного банка. Он сказал, что ничего не может сделать, передаст проблему дальше, а я должен ожидать решения. Я, естественно, спросил, сколько ожидать. Он сказал, ну, естественно, я не знаю. Я сказал, ну, естественно, скажите хотя бы дни, недели или года. Он сказал, не знаю. И вот тут, вот где-то тут я понял, что я не такой терпеливый. Я сделал два шага назад в отделение, сказал, я хочу закрыть карточку. Мне сказали, мы не можем ее закрыть, мы ее еще не до конца открыли. Я говорю, закройте. Мне сказали, хорошо, мы можем ее закрыть, потому что мы вам наврали. Я закрыла карточку. У меня на руках не осталось никакого договора и даже пластика на память. Я надеюсь, что больше никогда не пересекусь в жизни с этим банком, с таким уровнем сервиса. И, кстати, они меня спросили... А вы каким банком пользуетесь вообще? Как бы, какой вас устраивает? Я говорю, ну вот я пользуюсь Тинькофф Банком. Они говорят, да у них нету отделений. И вот тут, если вы еще сомневались и думали, что я говорю про Сбербанк, вы должны были понять, что я говорю не про Сбербанк. Потому что, во-первых, про Сбербанк, все, что я говорил, оно может быть и далеко от правды, но близко к стереотипам. Я бы не стал записывать видео, если бы я столкнулся со всем этим в Сбербанке. У него... Имидж такой, у него аура такая, что в нем все это смотрелось бы органично. И более того, если бы Сбербанк сказал мне, что банк без отделений это плохо, то, по крайней мере, для той целевой аудитории, которой хочется живого общения с операционистками, это был бы весомый аргумент. По крайней мере, имеют право вытягивать это как преимущество, потому что Сбербанк реально на каждом углу. Но нет, мне это сказал не Сбербанк. Мне это сказал банк с тремя отделениями на весь Нижний Новгород. Мне это сказал банк с одним отделением на всю верхнюю часть Нижнего Новгорода, которую многие пафосные жители считают вообще всем Нижним Новгородом. Мне это сказал банк «Русский Стандарт». Я надеюсь, искренне надеюсь, что никто это не угадал, потому что никто не имел с ними дело, и никто не будет иметь с ними дело. Пожалуйста, не связывайтесь с ним. А если будете связываться, то очень вас прошу, не предъявляйте больше мой паспорт, окей? Okay? А если вы все-таки надумаете иметь с ними дело, придете, а потом передумаете и начнете уходить, то уходя обязательно сжигайте за собой все, включая все отделение. Потому что при мне одна операционистка передавала другой ксерокопию паспорта вместе с какой-то недозаполненной анкетой и говорила, заведи пожалуйста это все в базу, человек ушел, передумал, но данные пусть у нас останутся чтобы потом приятно удивить его двухлетней давности телефона, трехлетней давности адресом, шестилетней давности паспортом с полностью другим человеком. Я не знаю, почему я такой терпеливый. Я был их клиентом 20 минут, и мне стыдно за эту страницу моей жизни.